English ESSEC Express, супер современный эффективный курс Хочу все знать Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс Сегодня урок номер 69 Его тема Перевод текста с русского языка на английский в пассивной и активной формах. Дорогие друзья, нам необходимо перевести эти предложения на английский язык. Синие предложения – это предложения, которые имеют активную форму. Желтые предложения – это предложения, которые имеют пассивную форму. Чем отличается активная форма от пассивной? Активная форма ⁇ это когда я кого-то, или вы кого-то, или Анна кого-то. То есть она в активе. Если Анна читает, Анна пишет, Анна покупает, Анна едет, или Анна не поет, или Анна не читает, это Анна. Анна в активе. Хоть и здесь даже есть отрицание, не читает и не пишет, но она в активе. А если они читают, они поют, они моют, они несут, они везут, они в пассиве. И если даже они не везут, все равно она в пассиве. Или если они не поют, она в пассиве. Итак, если я кого-то... Или я что-то, я в активе. А если мне кто-то что-то моет меня, или броет меня, или поют мне, или читают мне, я в пассиве. Вот и все. Каждое синее предложение – это активная форма. Каждое, жел... каждое желтое предложение – это те же предложения, только в пассивной форме. Что необходимо знать? Что такое пассив? Пассив – это когда обязательно есть глагол «быть». Вот этот «быть». Он может быть в настоящем времени, он может быть в прошедшем времени, как в данном случае, и он может быть в будущем времени. Но всегда пассив, вот этот, образуется при помощи глагола «быть». В данном случае в прошедшем времени. И основного глагола wash «ту wash мыть». И он всегда у пассиве будет всегда в прошедшей форме. В прошедшей форме. Не забывайте. Для того, чтобы сформировать пассивные предложения, нужно вставить глагол «Быть». И основной глагол должен быть в прошедшем времени. Вот и все. Если глагол правильный. Если неправильный, то там берется третья форма глагола из таблицы неправильных глаголов. В конце любой книжки берете любой глагол. В данном случае глагол «мыть» «Аня мыла свое тело» или «помыла» или «будет мыть» имеет значение. Посмотрели торбиться неправильный глагол в любом учебнике старших классов? Если там такого глагола нет, значит он правильный. А если правильный, сразу глаголу «to wash», допустим, добавляйте окончание «иди». Вот и все. Вот это будет и пассив. Глагол «быть» должен быть. Вот в прошедшей форме. И Основной глагол, значит, мыть, читать, писать. К нему добавляется окончание идей, если он правильный. Итак, Аня помыла свое тело. Предложение какое? Аня помыла свое тело. Активное предложение, потому что Аня помыла свое тело. Время какое? Аня моет свое тело, настоящее. Аня будет мыть это будущее. Аня помыла свое тело. Значит, предложение в прошедшем времени сказать в утверждении Аня помыла свое тень, тело Аня washed his body Аня помыла свое тело Аня washed his body Вот и все. Это активная форма А теперь дорогие друзья скажем в пассивной форме не Аня мыла свое тело потому что это будет актив а скажем например тело помыто оно же само себя не мыло, его помыли. Тело помыто. Как сказать тело помыто? Значит, мы знаем, что была пассивная форма. Нужно использовать глагол быть. А это глагол какой быть? Это be, was, да, в прошедшем времени. Или вы, если множественное число. Или в настоящем глагол быть это is, а. из а глагола в настоящем времени. He is, she is, или you are, they are, we are, и так далее. Итак, мы знаем, что пассивная форма образуется при помощи глагола быть. Вот он was, was it. Почему именно was? Да потому что в прошедшее время. Тело помыто, помыто, вот и все. Это прошедшее время. Значит, глагол was должен быть и основной глагол. Он в прошедшем времени. Вождь. Вождь. Посмотрим следующее предложение. Он будет встречать нас на станции. Угу. Предложение в какой форме? В активной или в пассивной? Конечно, в активной. Он будет встречать. Если его будут встречать, значит он в пассиве. А если он будет встречать, значит он в активе. Предложение какое время? Он будет встречать. Будущее время. Значит, должны использовать глагол will. Вот он глагол will. He will. Мы в сокращенной форме написали. He will meet. Meet. Встречать. As, Нас. Где? At the station. На станции. Вот и все. Необходимо помнить, что всегда... После will, вот здесь he will, после will никогда to не ставится. Никогда не ставится. Это надо запомнить. He will meet us at the station. Он будет нас встречать на станции. Предложение в будущем времени утверждение в активной форме. Он будет встречать. А теперь попробуем сказать, что не он будет встречать, а нас встретит. Значит, мы что? Мы в пассиве или нас не встретят значит мы все равно в пассиве потому что не мы встречаем а нас должны встречать мы в пассиве Итак, как скажем нас встретят на станции предложение какое? будущее время нас это мы значит и предложение начинается с местоимения we будущее время will а пассив, мы знаем, всегда используется глагол быть. Вот он, глагол быть. Пожалуйста, be, be. И основной глагол meet. Вот он, видите здесь? Meet. To meet. Встречать. Здесь он, вот. Вот он, в прощающем времени. He will be meet at the station. Мы будем встречены на станции или нас встретят на станции. Никакие предложения в английском языке не начинаются меня, мне, мною, тебя, тебе, тобою, или в данном случае как нас. Потому я-то и пассив. Нас никакого нет в английском языке, как и меня, мною, мне, я уже говорил. Или тебя, тебе, тобою, или ею, или им смотря какое местоимение все начинается с we но если we на первом месте это значит мы то получается что мы будем встречать и для того чтобы отличать где мы встречаем и где нас встречают необходимо помнить что если нас встречают ставить надо глагол be и основной глагол встречать meet будет met все если мы встречаем, как бы мы сказали, we will meet, это мы встречаем, we will meet. А если нас встречают, будет we will be met. Вот и все. Всунуть be надо, и основной глагол to meet в пассиве будет met. Вот и все. Ничего сложного. Ничего сложного, дорогие друзья, нет. Давайте закрепим наши э, э, познания еще одним предложением. Она вытащила авторучку из портфеля. Предложение в каком времени? В прошедшем. В утверждении. Так она вытащила. Вот. Э, Авторучка из портфеля. Как перевести? Это в активную форму. В активной, только в прошедшем времени. Переводим. щитук the pen out of the bag took это э, значит прошедшая форма от глагола брать взять э, took out или take out это вынимать take out вынимать. но поскольку тут прошедшее время она вытащила значит будет she took out she took out она вытащила out изне, наружу кого вытащила? the pen откуда? Of the bag из портфеля активная форма значит, предложение о прошедшем времени э, она вытащила будет took out she took the pen out of the bag она вытащила авторучку из портфеля. Это активная форма. Для того, чтобы сформировать пассивное предложение, в данном случае оно вот здесь будет, значит, мы же что будем говорить? Авторучка была вытащена из портфеля. Не сама себя она вытащила, не активная форма, а авторучка, авторучка была вытащена из портфеля. Ну, ею имеется в виду. Значит, для того, чтобы сказать, что авторучка была вытащена из портфеля, необходимо вставить глагол быть в прошедшем времени. А основной глагол take out. Вытащить, поставить также необходимо в прошедшем времени. Поскольку глагол неправильный, у него третья форма есть. Taken. Taken. Вторая вот здесь форма была. Она вытащила авторучку из кармана. Тук. Это прошедшее время. Вторая форма. А вот здесь. Тейкин. Тейкин. Это третья форма. Не, потому что глагол неправильный. Это в таблице неправильный глагол. Если глагол неправильный. Значит в пассивном предложении. Мы берем основной глагол. Быть. В данном случае прошедшее время. Вот он. И. Э, Основной глагол take он берется в третьей форме из таблицы неправильных глаголов. Почему? Потому что глагол неправильный. Вот и все. Значит, по-английски будет авторучка была вытащена из подверя. Таким образом будет выглядеть это предложение. The pen was была. Taken out, вытащена. Of the bed из портфеля. Вот и все, очень просто, ничего сложного нету. Надо просто несколько раз поработать над этим предложением, может выписать его от руки, закрепить это все в памяти, чтобы было не только, значит, наглядное и видимое понимание, а то, что мы видим, оно больше запечатляется в памяти, чем мы слышим, потому что есть разница в зрительных и слуховых нервах. Давайте еще одно предложение разберем. Они написали письмо вчера. Значит, предложение в прошедшем времени написали вчера. Правильно? Правильно. Утверждение они написали письмо вчера. А если им напишут письмо, написали вчера письмо, это значит, они будут в пассиве. Ну, как мы переведем, они написали письмо вчера. В активной форме. They, they wrote the letter yesterday. Они написали письмо вчера. Это активная форма, потому что они написали. Если бы им написали, то это была бы пассивная форма. И там надо было бы вставлять глагол быть в прошедшей форме. Воз и слово писать. Write будет в третьей форме, потому что глагол неправильный. В данном случае, вот в этом предложении they wrote the letter yesterday. Они написали письмо вчера. Мы берем прошедшую форму глагола писать. Wrote, но это глагол неправильный. И здесь в этом предложении в пассиве мы будем использовать глагол писать будем использовать в третьей форме, потому что write, road, written. Есть третья форма глагола еще. Поэтому в пассиве мы используем глагол быть. Это вот это предложение. Мы здесь будем использовать глагол быть. И так основной глагол будет в третьей форме, потому что глагол неправильный. Right, road, written. Это третья форма глагола, поскольку глагол неправильный. Значит, письмо э, э, было написано ими вчера. The letter was written them yesterday. The letter, письмо was written. Было написано ими вчера. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нет. Дорогие друзья, как всегда и обычно в конце урока необходимо вкратце обобщить то, что мы сегодня проходили. Итак, первое. Активная форма предложения это когда я кого-то, или вы кого-то, или они кого-то. Пассивная форма ⁇ это когда меня кто-то, вас кого-то или их кто-то или что-то. Например, я читаю, я пою, я покупаю, я продаю, это я в активе. Я не подаю, не продаю, я не покупаю, я не читаю, это тоже я в активе. Если мне читают, мне поют, мне несут, меня везут это «я в пассиве». Если им везут, несут, им поют, им читают, они в пассиве. Это самое главное. И теперь, что необходимо сказать э, в отношении того, как формируется пассивное предложение. В пассивном предложении всегда используется глагол «быть». Если предложение в будущем времени, значит, Will be. В настоящем это глагол быть используется is или а. И в прошедшем глагол быть используется предложение если время прошедшее, то was или в. А основной глагол читать, писать какой там будет, нести, мыть, брить, покупать, продавать. Основной глагол будет в прошедшем времени, если он правильный. Смотреть, там, looked. Вот. Если глагол неправильный, то берется таблица неправильных глаголов и третья колонка. Return. Там, и, или другие глаголы, которые неправильные. Например, видеть. си, see, so, син. Значит, берется третья форма глагола. Син. Ничего сложного нет. Запомните, что в пассивной форме должен быть глагол быть. В зависимости от какое время, настоящее, прошедшее или будущее. И основной глагол, если правильный, добавляете окончание и-д, например. Или «вокт». Вот. А если глагол неправильный, то берется третья форма. На этом, дорогие друзья, наш урок номер 69 завершен. Я желаю вам всяческих успехов. Я желаю вам удачи. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Делайте комментарии, хоть маленькие комментарии. Меня уже более 100 видео, и я хотел бы, чтобы они и дальше продвигались. Поэтому для трафика необходимо ваши комментарии и пожелания. Можете высказывать свои недостатки какие-то. Для меня это тоже очень важно. Я буду совершенствовать свои уроки, чтобы они были более доступными и более понимаемыми для вас. Кликайте также и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. So long. Пока.